Всем привет! Сегодня мы посмотрим на еще одну полезную команду в Линуксе. Ну, а сейчас вы видите огонь. Если вдруг кому-то интересно, интересен огонь, то вы можете установить lib.aa.bin, а потом запустить команду aa.fire. И, как вы видите, у нас огонь из Горит, горит и горят тут все, все в ASCII в коде, да, аске символы. А, вот, ну да ладно, огонь это красиво, сейчас познакомимся с командой а, АПРОПОС, АПРОПОС, вот, вот так вот, сейчас мы очистим экран. Так вот, вот такая команда, что это за команда? Ну, любой может а, забыть или просто не знать название какой-нибудь команды, а, вот. Так вот, можно поискать э, с помощью вот такой э, команды или даже утилиты. Можно найти нужную вам команду с помощью ключевого слова. Если вы нажмете просто «Апропост», то «Апропост» просит искать, что же нужно. «Апропост» давайте посмотрим на «Help». Ну, «Help» у нас не такой уж большой, но э, поддерживается регулярки, поэтому можете поиграться с регулярками здесь мы играться сегодня не будем итак давайте давайте что-нибудь поищем итак к примеру э э а ну что такое еще раз а propos а выполняет поиск ключевого слова в первых строчках man таблиц страниц и выводит те строги которые содержат указанное ключевое слово ну давайте например э а поищем слово не давайте Delete. Как мы видим, слово «delete» встречается много где. То есть это все из ман-страниц, в которых было найдено слово «delete». Вот. Ну и здесь мы можем внимательно почитать. Но хочу сразу сказать, что будет также производиться поиск, и, ну, как бы по всем ман-страницам, и некоторые ман-страницы содержат описание сишных функций, а может быть даже си функций. Вот, соответственно, вот здесь, например, мы, мы это видим, asn 1 делит структур, asn 1 делит структур 2 и так далее. Но не все это у нас си или си ну, либо еще что-то, то есть, что там у нас в ман-страницах может быть. Но это с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Но это хорошо тогда, когда вы ищете, к примеру, сишные функции в MAN страницах. Вот, давайте, к примеру, app.ropos поищем fopen, сишную функцию. И вот мы нашли, мы нашли ман страницы, то есть мы нашли, что есть 3, 4 MAN страницы, в которых встречается fopen. Итак, идем дальше. Вот, к примеру, F-Open. Да, в скобочках 3. Что такое 3? 3 – это номер раздела. То есть все ман-страницы разделены на разделы. А пропос выводит номер раздела в скобочках. В скобочках после названия команды. Так вот, вот здесь мы видим, что F-open. Есть какой-то ман-страница в разделе 3. Чтобы вывести информацию только из ман-страницы определенного раздела, существует опция S. Давайте сейчас посмотрим S и укажем, например, третий раздел. Вот, вот так вот. Так, теперь мы отфильтровали, то есть, грубо говоря, вывели информацию по всем совпадениям fopen и man-страницы в третьем разделе. Ну и теперь давайте посмотрим непосредственно man-страницу, к примеру, fopen. Man, man, fopen. И, и, и вот у нас раз страничка, два страничка, три страничка и дальше понеслась. И вот здесь, судя по всему, ну не судя по всему, а здесь вся информация по fopen. Вот. Точно так же, так, control, так, Q нажимаем, точно так же можно посмотреть информацию, ну, давайте, вот, tffopen, TFF Open, откроем, и здесь то же самое, то есть, в принципе, как вы видите, все очень подробно расписано, и можно все узнать о команде, либо о сишной функции. Также можно искать по, ну, используя, используя э, ну, делать поиск по э, ключевым э, словам. Так, ну, тут смотрите, э, третий раздел, третий раздел, это у нас, как мы видим, касался только, э, скорее всего, это сишные функции, либо какие-то библиотеки. Если нам нужна, нужны функции непосредственно терминала, то обычно это в первом разделе. Ну, в первом разделе давайте, например, поищем слово m, Вот, и empty, empty, вон у нас есть первый раздел. Как мы видим, первый раздел это непосредственно терминальные команды. Соответственно, соответственно... Соответственно, давайте искать только по первому разделу. про Так, АПРОПОС. И будем указывать, что нам нужен первый раздел, так как нам нужны только команды, терминальные команды. И давайте поищем такие слова, как, например, move и МПТИ. Вот. Вот, теперь здесь сишных функций нет. Здесь только терминальные команды. Их можно отсортировать. Их можно отсортировать, и это мы сейчас сделаем. Отсортировать их просто. Всего лишь нужно весь результат работы вот этой команды перенаправить утилите э, sort. И сейчас, как мы видим, все отсортировано в алфавитном порядке. Конечно же, можно еще искать по фразе. Для того, чтобы искать по фразе, нам нужно эту фразу в, включить в кавычки. Вот, например, что-нибудь такое: Move empty. По Move empty мы нашли только одну команду. RMDir. И вот как раз Move Empty есть. Вот, соответственно, соответственно можно еще а, использовать регулярку. А, ну, в данном случае это пишется вот так: вот. пишем. Вот, что-то такое. То есть, мы будем искать а, все вхождения Move. После которого идет либо F, начинается на F, возможно это файлы, либо е, e, возможно это Empty, вот как бы Empty directories, да? Ну Давайте поищем. И что мы видим? Вот наша регулярка сработала. Move Files, Move Extra, Move Files, Move Ever, Empty Files. Вот. То есть регулярка здесь работает тоже. Ну и давайте тогда я уже... Давайте по всем разделам пройдемся еще раз. Еще раз, в каких? Вот у нас в третьем разделе. Давайте я еще вкратце скажу о разделах. То есть, в Linux есть 8 стандартных разделов. 8 стандартных разделов. Сейчас я их напишу. Итак, вот эти разделы. То есть, 9 раздел он нестандартный. Стандартные разделы их 8. То есть первый раздел это прикладные программы и командные оболочки. То есть в данном случае вот как раз команды командной оболочки. Второй раздел это системные вызовы ядра. Третий раздел это библиотечные функции. Вот когда мы искали, вот третий раздел, да, это установленные, есть библиотеки для разработчика и к ним, ну либо просто библиотеки и к ним идут ман страницы. Соответственно, это относится к третьему разделу. Дальше, четвертый раздел, специальные файлы. Пятый, форматы файлов и соглашения. Шестой, игры. Седьмой, различные описания соглашений и прочие. Восьмой, команды администрирования системы. И девятый, который, девятый раздел, который нестандартный, это ядро операционной системы. Ну, давайте, давайте, э, давайте, давайте. Uh, попробуем сделать uh, по так или или. А давайте поищем. Давайте поищем, к примеру, по какой-то буковке, uh, и я думаю, мы увидим много разных разделов. Итак, а ропос Давайте буковку А. Итак, и что у нас? Вот смотрите, восьмой есть раздел, четвертый раздел. Четвертый специальные файлы, а ну-ка шестой раздел есть. Давайте поищем по шестому разделу. Ох ты, смотрите шестой и у нас есть э, и у нас есть, это игры шестой раздел. Ну давайте man ls вот так вот. Что это такое? Это display animation aimed to correct user who since enter ls instead l с. Ага, это тот, кто, это у нас паровозик был, вот. Только здесь, только здесь. СЛ, вот он. Да. Либо, я так понимаю, с большой буквы. А ну, ЛС. Да, ЛС. Ну это, короче, одно и то же. Это тот паровозик, который едет, если пользователь случайно вместо ЛС написал СЛ. Вот, короче, как вы видите, ман-страницы разбиты по разделам, и каждый раздел относится к конкретной там теме. Вот, Ну, думаю, думаю, думаю, вы немного нового узнали, и, и узнали, как искать команду, точное название, которое вы не помните. Вот, Ну, а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!